Добрый день, уважаемые коллеги. Поздравляю всех еще раз с наступившим Новым годом. Надеюсь, что все отдохнули, набрали сил. Нужно приступать к работе. И предлагаю начать сегодняшнюю нашу встречу с итогов прошлого года, 2006-го, прежде всего по макроэкономическим показателям. Герман пожалуйста. Есть у нас подведение итогов по показателю индекса роста потребительских цен. И за 2006 год инфляция составила 9% ровно. Это тот показатель, который был запланирован правительством в прогнозе и в бюджете. И мы надеялись, что... Так и случится, что мы ложимся в 9%, даже, может быть, на одну десятую 0,1% будет ниже инфляции, но получилось ровно 9%. Пока остальных показателей у нас по итогам года нет, не поступят в середине января, мы должны. Хорошо. Я в этой связи хочу поздравить всех, кто занимался этой проблемой. Инфляция еще большая, но правительству удалось справиться с теми задачами, которые оно само перед собой ставило, в том числе по одному из ключевых показателей по уровню инфляции. 9% планировали, 9% получили. Рассчитываю, что в этом году правительство продолжит также настойчиво выполнять эти задачи и, и понизит уровень инфляции до запланированных параметров. Дмитрий Анатольевич, по, по нацпроектам планировалось принять ряд решений правительственных и на уровне парламента парламент свою работу целиком выполнил, как выполнил свою работу правительства. Я готов доложить, что в конце прошлого года принято в общей сложности 38 актов правительства, посвященных реализации национальных проектов, включая вопросы демографии, о которых Вы сказали в своем послании в обеспечении тех законов, которые были приняты Государственной Думой и Советом Федерации, И все эти документы начали работать уже с 1 января текущего года. Это та нормативная основа, которая необходима для реализации национальных проектов в этом году, чтобы не терять время и с самого начала, с января месяца, заниматься теми проблемами, которые мы сегодня решаем. То есть все, что вы планировали с точки зрения нормативной базы, использу. все принято. Хорошо. Надеюсь, что будет все и функционировать в нужном режиме. Будем работать. Алексей Васильевич, принят закон о сельском хозяйстве. Как правительство и Ваше ведомство подготовилось к его реализации? Владимир Владимирович, я бы отметил, что закон очень ожидаемый в отрасли. Разрабатывался он 4 года, можно сказать, в каком-то смысле даже многострадальный. Вы его подписали 29 декабря. Закон устанавливает целый ряд новых принципиальных правовых основ. Но, в частности, закрепляет понятие, что такое аграрная государственная политика, как одна из составляющих социально-экономической политики государства, определяет цели, меры по реализации аграрной политики в стране. Важно то, что устанавливает целый ряд основных направлений государственной поддержки сельского хозяйства. В частности, закрепляет такое понятие, как устойчивое развитие сельских территорий. Это соответствует поручению, которое вы давали на совещание в Республике Чуваши. В свое время мы проводили по этой теме совещание с участием губернаторов. Также я бы отметил, что... Законом предусмотрено принятие пятилетней государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков. И это, в общем-то, тоже такое ноу-хау, закрепляющее вот на такую среднесрочную уже перспективу, как пять лет все финансовые и экономические показатели действий государства по развитию отрасли. В настоящее время мы сформировали рабочую группу с участием всех министерств и ведомств. Государственную программу мы должны принять до 15 июля текущего года, и она начнет действовать с 2008 года. Участвовать будут в разработке государственной программы также в соответствии с законом депутата Государственной Думы и члены Совета Федерации. Мы к этой работе приступили. Как исполняется программа по социальному обустройству села? Владимир Владимирович, программа, в общем-то, с каждым годом наращивает свои масштабы. Она нашла довольно хорошее одобрение в регионах, так как строится на принципах софинансирования. Получила неплохую оценку в Министерстве экономического развития и торговли, когда оценивались все. Программы по результативности, по-моему, она заняла шестое место среди всех федеральных целевых программ. В том числе и туда входит приоритетный национальный проект части предоставления жилья для молодых специалистов на селе. И это, в общем-то, вот по итогам текущего года одно из направлений, где полностью обеспечено финансирование из федерального бюджета, то есть запланированные суммы освоены. И, в общем-то, я надеюсь, что там один из направлений развития различных инфраструктур, как социальных, так и инженерных, они принципиально будут менять облик села или, как мы ставим задачу, создание поселения 21 века. Финансирование в этом году программы? финансирование в этом году в общем-то больше, чем в прошлом году, и по национальному проекту почти на 10 миллиардов рублей очень принципиальное решение, и это, кстати говоря, также выполнено ваше поручение в республике Удмуртии, когда мы проводили совещание выделено средства на компенсацию части затрат по горюче-смашечным материалом, 7,5 миллиардов рублей. Совместный приказ Министерства сельского хозяйства и Министерства финансов по методике выделения этих средств выпущен. мы надеемся, вот буквально в январе-феврале пройдет это финансирование как раз вот в преддверии наступления весеннеполевых работ. Алексей Алексеевич, а как по экспертным оценкам отражается на сельском хозяйстве сегодняшняя погода? Владимир Владимирович, в декабре мною было дано поручение Российской Академии сельскохозяйственных наук оценить ситуацию. Прямо надо сказать, она в общем-то тревожная, погода аномальная. Это прежде всего касается зимных культур и плодовых деревьев. Правда, ученые говорят, что очень многое будет зависеть от того, как дальше пойдет зима. Ясно, что, к сожалению, растения сейчас потеряли устойчивость к морозам в связи вот с аномальным декабрем. Но есть надежда, если все-таки будет неплохой снежный покров и морозы не настолько сильные, как в вот прошлую зиму, то мы можем, в общем-то, обеспечить неплохой урожай зимы. Окончательно мы готовы будем дать прогноз в конце марта в начале апреля. Пока особые тревоги нет. Ну, она есть чисто вот такая, исходя из того, что аномальная погода, по нашим оценкам, вот такого масштаба бывает раз в сорок, раз в пятьдесят лет. Но, во всяком случае, тревоги пока у специалистов не вызывают. В общем, ситуацию контролируем. Да, контролируем. Спасибо. Давайте поговорим по проблемам энергетики. И прежде всего, конечно, с точки зрения наших отношений с ближайшими нашими соседями, с партнерами, я имею в виду и те вопросы, которые не удалось пока урегулировать с белорусской стороной. Как Работает подписанное соглашение по поставкам и по транзиту российского газа. Виктор Борисович, здесь, ли? Да? То, что касается газовых соглашений, подписанный пакет вступил в силу, полностью исполняется. Это касается как поставок газа для нужд белорусской экономики и хозяйства Беларуси, так и транзита российского газа по территории Беларуси для потребителей Европы. В этом смысле подписанные соглашения в части поставок Республики Беларусь учитывают переходный период, постепенной адаптации белорусской экономики, населения к новым ценовым условиям, к новым целым режимам, к постепенному переходу к рыночным ценам в течение четырех лет и к частичной компенсации повышения стоимости газа за счет передачи части имущественных прав на Белтрансгаз. А в этой связи хотел бы еще подчеркнуть, что в значительной степени те решения, которые связаны с Белоруссией, отражают и наши внутренние решения, которые приняты были в России 30 ноября относительно формирования рынка газа. И мы вам об этом уже докладывали. Эти решения в первую очередь опирались на необходимость обеспечения энергетической безопасности на средне перспективу в России, на избежание монополизма топливного на энергетическом рынке, на выход на новые добычные объемы, на новые месторождения, где, безусловно, стоимость добычи, затраты по добыче значительно выше, чем использование старых, на запуск механизмов, механизмов энергосбережения и решения, которые приняты правительством, рассчитаны на 4 года на постепенное приближение к ценам на российском рынке газовым, к равным по доходности с европейскими. Хотя безусловно при этом при всем внутрироссийские цены будут оставаться даже в этом варианте в 2011 году существенно ниже цен на газ поставляемые для любых других потребителей именно в силу наличия его в Российской Федерации. Хотел бы подчеркнуть что вот этот переходный четырехлетний период он связан и с постепенным приспособлением к новым ценам и экономике России и с соответствующим более длинным, длинным уже трендом для того, чтобы учитывать и рост доходов населения, для населения при поставках газа. Надо сказать, что, возвращаясь к Беларуси, исходная позиция изначально была связана с трехлетним переходным периодом к ценам на газ, но в результате российская сторона пошла навстречу с тем, чтобы и период адаптации белорусской экономики сделать равным и одинаковым с российским, также четырехлетним. Давайте вспомним о, о цене. Цена 100 долларов за 1000 кубов, насколько я представляю. Да. Польша у нас покупает газ по 270 долларов за 1000 кубических метров газа. Это значит, что для Беларуси рыночная цена в этом году была бы 260 примерно долларов за тысячу кубов. Российская Федерация согласилась с тем, что будет продавать газ Беларуси в этом году не по рыночной цене, а по 100 долларов. Это самая низкая цена в СНГ, даже такая страна как Армения, а там немало тоже проблем, платят 110 долларов за 1000 кубических метров газа. И давайте не будем забывать о том, что Россия не взимает экспортную пошлину при экспорте нашего газа в Беларуси. В целом, если посмотреть на разницу между рыночной ценой и той, которая является договорной сегодня с белорусской стороной, то разница для российской стороны составляет примерно 3 миллиарда 300 миллионов долларов США. Из них российский бюджет в связи с невзиманием пошлины теряет 1 миллиард 300 миллионов. И примерно 2 миллиарда – это убытки Газпрома. Такие убытки с понижающимся трендом во всяком случае они будут оцениваться в миллиарды долларов, будут сохраняться на протяжении всего переходного периода, всех четырех лет. Это плата России за переход к рыночным отношениям. И это прямая поддержка наших белорусских коллег, которая стоит России и нашему налогоплательщику миллиарды и миллиарды долларов. Что касается Белтрансгаза, то э, действительно «Газпром» приобретает 50%, но становится, по сути, только минеритарным акционером, так как не имеет ни контрольного пакета, никакого слова при управлении этим предприятием. При этом мы согласились с тем, что принимаем практически самую высокую оценку, данную независимым оценщиком – 5 миллиардов долларов. И платим белорусской стране 2,5 миллиарда долларов. По сути, это еще одна мера поддержки белорусских коллег. 2,5 миллиарда. Очень рассчитываю на то, что все эти договоренности будут исполняться и российской и белорусской стороны при понимании того, что делает Россия для поддержки белорусской экономики. Теперь, пожалуйста, Виталий Борисович, объясните проблемы, связанные и возникшие в последнее время с поставками и транзитом российской нефти через белорусскую территорию. В чем суть, собственно говоря, проблемы? Ну, если говорить в чем суть спора, то суть спора или суть проблемы это в режиме взимания экспортных пошлин на нефть сырую. Я, может быть, чуть напомню историю этого вопроса. В рамках процессов интеграции в 1995 году Российская Федерация отказалась от взимания экспортных пошлин на сырую нефть при поставках ее в Беларусь. И с нашими белорусскими коллегами было подписано соглашение, в соответствии с которым при нулевых ставках на пош... пошли на сырую нефть были установлены синхронизированные режимы установления экспортных пошлин на нефтепродукты. Это означало, что с 1995 -го года российские ставки экспортных поршень на нефтепродукты, должны были автоматически устанавливаться на белорусско-западной границе. При этом в рамках этих же договоренностей, подписанных в соглашениях, распределение средств, поступающих от уплаты экспортных пошлин на нефтепродукты, происходило следующим образом. 15% бюджет Республики Беларусь, 85% бюджет Российской Федерации. Такой режим был... Подписан и функционировал с 1995 -го года. В 2001 году белорусская сторона в одностороннем порядке вышла из этого соглашения, из этого в режима каком году? в 2001 году. И с этого момента устанавливала режим экспортных пошлин на нефтепродукты самостоятельно что по факту означало, скажем, последнего 2006 года, установление ставок в 2-3 раза ниже, чем российские ставки пошлин на нефтепродукты. И привело к тому, что наши нефтяные компании стали стремиться вывозить нефть сырую для переработки на белорусскую территорию. так? И привело к тому, что это направление стало, по сути дела, неким офшором, пылесосом, если хотите, который создавал абсолютно необоснованным образом преимущество исключительно для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, что значительно исказило всю картинку по экономическому регулированию потоков нефти, и нефтепродуктов в целом и для Российской Федерации, ну и в целом для союзного государства. Значит, в 2001 году белорусские партнеры в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, да? Да. Почему же вы сразу не ввели экспортную пошлину на стороне? Ну, во-первых, надо сказать, что, безусловно, мы рассчитывали на то, что наши белорусские коллеги вернутся в рамке соглашения 1995 года и вели соответствующую работу с белорусскими коллегами. Во-вторых, безусловно, все это рассматривалось и в контексте достройки таможенного союза в целом. Ну и, наконец, наверное, в-третьих, надо сказать, что в значительной степени этот факт вот таких длинных, переговоров является лишним средством поддержки белорусской экономики собственно говоря поддержки особенно в рамках предвыборной кампании по внутриполитическим вопросам в Беларуси. в какой-то степени это было именно дань этим обстоятельствам и переговоры шли пять лет да и переговоры с разным успехом ну, точнее, с безуспешностью, шли пять лет. А как шли переговоры в этом году, Георгий В этом году, начиная уже с первого квартала, мы начали вести переговоры о возвращении всех режимов регулирования, не только обложения экспортной пошлины на нефтепродукты, но и всех режимов регулирования, в том числе доступа российских компаний на белорусский рынок в рамках, в рамке соглашения 95 -го года. С апреля месяца велись интенсивные переговоры, достигнуто, не было достигнуто соглашения по проекту соглашения консенсуса. Затем в сентябре 2006 -го года мы направили согласованный всеми российскими ведомствами наш проект соглашения на подписание белорусской стороне. После того как Наши э, партнеры из белорусского правительства отказались подписать этот вариант. В ноябре мы уведомили э, белорусское правительство о том, что мы намерены ввести э, обычный режим регулирования, не подразумевающий никаких преференций, э, введение экспортной пошлины на НИФЦРУ. То что, есть так же, как и для всех других наших партнеров и других стран? Именно так. И, что было сделано, 8 декабря 2006 года правительство приняло решение в связи с выходом, односторонним выходом Республики Беларусь из соглашения. Мы ввели в качестве меры реагирования российского правительства ответные меры, пошлины, пошлину на мифцирую создав абсолютно одинаковые условия для всех наших партнеров, которые, которые мы поставляем сырую нефть. Поставлена ли Республика Беларусь в условия худшие, чем другие наши партнеры? Это стандартные условия. Мы просто на Республику Беларусь распространили обычные стандартные условия экспорта российской нефти. То есть Республика Беларусь находится в таких же условиях, как и любые другие партнеры, получающие нашу нефть? Именно так, Владимир Владимирович, это э, за исключением э, одной позиции, это страны члены Еврозэс, э, в рамках которого не действуют экспортные и импортные пошлины, но при условии выполнения всех соглашений внутри таможенного союза. И договорно-правовая база э, Еврозэс позволяет э, государствам вводить такого рода меры в случае, если одна из сторон нарушает эти двусторонние соглашения. Вот как в случае выхода в вот, одностороннем порядке из договора э, 95. -го, 95 -го. Абсолютно да. так. Виктор Боевич, а есть ли между российскими компаниями и белорусскими партнерами договор на прокачку нашей нефти для западных потребителей? Да, безусловно, э, такого рода отношения всегда подкреплены договорами, причем эти договоры имеются и и долгосрочного характера двадцатилетнего летнего характера и годовые договоры которые уже подтверждают там, более точные условия в этом смысле договорная база под всеми взаимоотношениями существует не один год и как бы никаких оснований в ней сомневаться нет российская сторона исполняет ли взятые на себя обязательства в рамках этих Транзитную регулирование. Всегда исполняла, исполняет и намеревается это делать и в дальнейшем. Любые обязательства, вытекающие у российской стороны по договору, любому правовым образом оформленному, мы выполняем всегда. Алексей Леонидович, правительство ввело экспортную пошлину на сырую нефть в Беларусь. Сколько вы ожидаете? поступлений в связи с этим в российский бюджет, и, соответственно, сколько терял российский бюджет до тех пор, пока такую пошлину не выводил? Владимир Владимирович, в связи с введением экспортной пошлины сырую нефть, российский бюджет в этом году получит около 4 миллиардов долларов. До этого мы, по сути, не имели возможности получить эти средства ежегодно, поддерживая те интеграционные процессы, о которых сказал Витебович. Значит, потери российского бюджета в связи с отсутствием экспортной пошлины на сырую нефть составляли все предыдущие пять лет примерно 4-3,5-4 миллиарда. От 3,5 до 4, потому что экспортная пошлина меняется в связи с ценой на нефть. Угу, понятно. А каков экономический и, право, и правовая суть принятых белорусскими партнерами решений по налогообложению нашего транзита. Введенная Республика Беларусь пошлина противоречит трем ключевым международным соглашениям. Первое – это противоречие в принципе международной правовой практике. Пушины в условиях Всемирной торговой организации, использующиеся за пределами стран-членов ЕТО, подразумевают обложение импорта, то есть товаров, которые происходят назначением на территорию государства, или экспортные, которые произведены на территории государства и поставляются на территорию третьих стран. В данном случае это не может рассматриваться ни как экспортная, ни как импортная таможенная пошлина. Такого рода платеж является беспрецедентным в мировой практике, и до сели ни одна из стран такого платежа не вводила. Это нарушает двусторонние соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством России, два двусторонних соглашения, и это нарушает соглашение о транзите нефти, между акционерным обществом Транснефть и соответствующими компаниями Республики Беларусь, о которых сказал Виктор Борисович. Таким образом, сразу же три, скажем, нарушения трех уровней имеющейся договорно-правовой базы и международно-правового регулирования в этой сфере, плюс еще одна, один нонсенс. В постановлении Республики Беларусь в пункте первом указано, что вводится пошлина на транзит нефти через Республику Беларусь. А в пункте втором постановления говорится, что оформлять транзит нефти через Республику Беларусь необходимо компании «Транснефть». То есть это еще и целевая пошлина в адрес одной единственной компании, что тоже противоречит всем имеющимся и нормам и международно-правовой практики. В силу этого сказать, даже оценить правовую природу этого платежа достаточно сложно, в силу его беспрецедентности и с ней пока раньше не встречалась ни страна. Михаил Федорович, необходимо продолжить переговоры с белорусскими партнерами по урегулированию отношений, связанных с поставками нашей нефти и в Беларусь, и с транзитом нашей нефти для западных потребителей. Необходимо обеспечить интересы российских компаний, которые, очевидно, столкнутся с определенными потерями, обеспечить равный подход при реализации нефти на внешних рынках и подумать о комплексе мер, которые минимизируют их потери. Обсудить с российскими нефтедобывающими компаниями возможность сокращения добычи нефти в связи с проблемами, возникшими при транспортировке нашей нефти через белорусскую территорию. Необходимо сделать все для того, чтобы обеспечить интересы наших западных потребителей. И, наконец, последнее. Поручаю правительству выработать комплекс мер, направленных на защиту национальной экономики. Этот комплекс мер должен касаться всех аспектов наших взаимодействий с партнерами. В данном случае с белорусскими партнёрами.